Так, надо быстро трансформироваться снова и идти навстречу с супер-котом. Ладно, сперва мне надо кое-что. Ладно, сперва кое-куда схожу, а потом уже Окей. пойду навстречу с супер-котом. Опа, это что? Что это такое? А, вот Всё тут сломано. Все это переломано. Это, это, это, это фигня. М -м ладно. Хотел сюда сходить? Да, Уже Ладно, объединимся а, с ним м -м. на крыше. Надо, чтобы он на крыше прям трансформировался и смотрел на него. Вот ты. Поднимаемся это на крышу. Что тут за лестницы? Это? Что это такое? Это что что с лестницами? Встали. Тики, давай. А? Соответственно... Флав, Калки, Тики, Трансформация. Так, Все, наверное, суперкод меня уже заждался, мне уже показалось. Смотри, смотри. Да, у меня глюки уже так все выходим, выходим. Дим сказал. Идти. Идти. Так, суперкод, суперкод. здравствуй ты не заждался тут я просто чуть опаздываю ну, ты знаешь как обычно так чем готов к объединению с клевером Ладно. надо взять... выдержать все это объединять давай ты пока объединяйся я тут так. объединяйся там пока что а, ух лак так, так, так, мастер, мастер, мастер. О, вс ⁇ мастер будет здесь. Должен был пойти, но я думал, он не пойдет. О, у тебя получилось. Я. У тебя да. добавили пару полосочек. И в эм, у тебя какой-то листочек нарисован, но он скрыт. Понятно. <сус> Прикольно. И че, какое у него оружие? Какое тебе выдалось? Ну-ка шандарахни меня. А, ты уверен, что это не опасно? Давай, давай. А Ой. просто ударь. Ой. Я же говорил, это опасно. Ты ничего не опасного он ударил. Ну чуть-чуть поджегся. Ничего страшного. Ты чё, кот? Что с тобой? Он покрасился. Покрасился? Кошмар. Чё, коту я тоже покрасился, вообще-то ещё вчера. Ну, тебе, кстати, ладно. Ну, ладно. На свои супердеграские дела. Как бы, ну, я не сказал, что тебе идёт. Как бы, нет, ты не красавчик. Фикман, ты страшный, страшный такой. Страшненький, страшненький Интересный такой. Меня, Ладно. назвали? А ты стань потом красным в. Ой, в не красив, в разные, да. Так, красив, так. И, так, так, так, так, так, так, так. Пигел. Что? Мне потом ты тоже понадобишься. Не счаст. Так, мы нашли, <с> uh, обезьянничали да? Клевера, но Клевера я сегодня не вижу, он, наверное. Наверное, где-то на спит да у меня а достал уже честно где-нибудь спит нет. либо где-нибудь шарится, лазит где-нибудь может что-то ищет я может я за нами следит может готовиться напасть возможно поэтому мы должны быть Опять. готовы ой ничего, у вас снова это. ничего себе, здесь супергероев собралось. да привет чего покрасился Чуть, нет, тренд красится в серый. А, боже, это у меня уже глюки, глюки. Глюки у меня. Вы же все видели то, что он сперва серым был? Либо это у меня уже все. Вот что намеки. Нет, вот не, пока не пора. Пока мне в отпуск не mm -hmm. пора. Так, не уверена. в отпуск не Так, сам умный. Клакнём тебя. Не надо. Не умничай. Okay. Как вас Меня зовут Пенни. Oh, Пенни Мистер Бак. Пенни Бак. А а так. C olha, ну классный у тебя костюм. Что ты Чё? Кто-то стоит вон Кто там стоит? Пойдемте поздороваемся. Эй, здравствуйте, здравствуйте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой милашка, сам милашка. Так все Может, просто ему по голове надо он добрый, всегда а нет, думаем, он не, думаем, не, не добрый. Идти, идти. Учите его пока, что, короче, я сейчас прибегу. Ой, извини. Идти. Что-то они как-то быстро справляются. Нет, надо бы вторгнуться. Мистер Ба. Эй, ребятки. О, лисичка. Что, талисман не решила вернуть? Да, разумеется. Ай, какие мы некультурные. Да, не культурные. Даже не познакомились, ты уже убиваешь? Не познакомились? А я с тобой че знакомиться тут собрался? Конечно собрался. Слушай, ты ж такой милашка. Слышь, милашка? Сейчас лицо набью и будешь милашкой. Бишь меня, идиот. Ой, ой, ой, ой, страшно, страшно, страшно, не знаю. Так, а теперь. Окружайте эту балбесину. Давите Ты используешь что? свою силу. И теперь нам остается проследить, кто ты на самом деле. А а? Вообще-то мы что? все за тобой идем. Вот да. это мы и захотели. Да, У да, тебя давай. осталось пять минут. Нам всего лишь осталось. Следите да, за ней. Убей меня, давай, Нет, меня. не трогайте ее. У Просто меня бегайте. Меня. И не дайте, чтобы она вас убила. Не убейте ее! Ее таймер испадёт! Дракон, просто не трогайте ее. Я сама лично погибла! Господи, какие же вы легкие. Хорошо, я по-другому сделаю. Не хотите по-хорошему, а по-плохому? Да-да-да, хорошо, давай. Давай посмотрим. Давай. Ладно, все, пошлите от него, нафиг она нужна, тупая, это лиса. А я могу его заманить в ветряную ловушку, тогда он двигаться не сможет. Ладно, плевать. Что-то потерял? Конечно. Я даже знаю, что. Потерял. Не бейте! Да, давай, давай. А что нам делать? Нам Просто стойте и смотрите, как... Этот э, идиот прыгает просто так. Можно молнии? Нет. Пидела, да, иначе... подари ему подар... и снова ты, и снова ты. Стоять! Если ты не виновен, ты не будешь убегать. Не трогать его. Если ты не виновен... Не трогать его. Если ты не виновен, ты не будешь убегать. И, И <сёк>. ты пойдешь за мной. За мной следуй. Если иди, ты не ты идешь за, за мной. -бак. Иди за пенни Иди или... <сёк> давай, за <пенни> <сёк> иди, а то он тебе лицо набьет. Понял меня? топ. А ты <сёк> а нет. Вопросов. Мы с тобой поговорим в участке. Думала, в у генерала. В... В... Так. Бег... Так, слушай, я тебя телепортирую, у меня талисман Пегаса с собой. Не умничай. Иди не этогойся, не рыпайся. Ну да, был Грешок за мной, ну что в этом такого? Грешок. Тебя... Грешок. Почему-то, когда убегают суперзлодеи, сразу появляешься ты. Я купался, как придурок, в да. вот. И куда он пропал? Так, где тут ну, это офицерское знаю. место? Он, я он не знаю, спустился. Так, так стойте, сейчас... Оно вроде бы на втором боль. этаже. Да что, что? вы хотите а... Ай, больно? Вот сюда тебя сейчас посажу, понял? Это забор, не его. Тогда мы посмотрим, как появятся всякие лисы, мисы, писы. Опять? Опять? Так, ладно, Опять? заходи я сюда. Я мы тебя здесь будем допрашивать. Так, кроме... так, что может его обшарить? Обшарим его. Давай, проходи, обшариваем. Мы да, я так я пойду я обшарю плевать. его, а вывели. А а попить На типа пить вам. Нет, друг, это усыпительное. Закрыли двери. двери, быстро еще раз откройте вам лицо надо. Так. так, сейчас мы прот... смотрим твои карманы. А, а мне... если он где-то выкинул, надо мне посмотреть камеру. Я Ты хочу... Стой, там, я... Ты точно я уверен, буду... что у тебя ничего нет? Я а, потом... уверена, все 500 миллиардов процентов. а если я увижу и заберу? Мешает, забери. Забери. Ты правда думаешь, что я ни, тебя не обшарю? Твои карманы? Как, э, Смотри, карманы? Это, мистер Бак, как нужно делать? Обшарь. Если ты не отдашь талисман, я сделаю катаклизм. Прямо на тебя. Да, я удар, а я потом Нет, жарю. нет, нет, нет, а нет, нет, нет, нет, нет, будет, нет, нет. Будет Никаких катаклизмов. Курочка. Так, а жареные ой. курочки. Сейчас жареные драконы будет, и коты. Жареные киевси и все такое. Так, киевси, иди отсюда. И Никогда хоть не, не пробовал мясо хоть, кошки. Надо попробовать. Так, мы тебя значит, на мясо. Есть, так, Кивси. Сейчас я тебя А если найду кул... Ну-ка я сейчас ударю по карману. А что это бремчит Что за кулончик там? много чего вот А это не бремчит брем. а это... Цветую, одуванчики не бримчат. Я же что сейчас... Ничего она не бренчит, она мягкая. Палка тоже не бренчат, не бренчат потому что они в кошельке. Тебя, сейчас... Там наличная. Так, Стопор... Цветочек. Так, так, мы сейчас посмотрим. Так, ну вот, бринчит, я же слышу. Какая-то цепочка. А если так. я ее возьму? Не трожь, а я ее посмотрю. Ну-ка, стоять. Лучше Стоять. <связываю> Стою, давай. <связываю> что ты мне сделаешь? Выстрелили. <связываю> давай еще раз. Молодец. Вояж. Давай, что надо да, тебе. Да, но только ну вы... все, я так, тебя обшарю сейчас. Так, стой, не двигайся. А, Твои все кулоны <связываю> сейчас заберу. Ну, Забей, сниму, а если он уже выложил... Да. да нет, вот у тебя обшарено все. Точнее, не обшарено, а вот бремчит у тебя, я же слышу У тебя какая-то там цепочка Там кулон, наверное, все. Так, тихо А я сейчас вытащу эту цепочку. Стой, дай мне вытащить цепочку Тихо, давай-давай Я сейчас вытащу эту цепочку и все. Принесите ко мне, пожалуйста, защищенные клеточку защищенную. Куда я его посажу и обшарю, чтобы он тут не бегал? Сейчас подождите, сейчас, прита а куда притащу, сейчас притащу. Куда он, он исчез? исчез? Это, это, это мираж был? Нет, а, какой-то мираж был. Мираж бы давно пропал. Давным давно. Я Ладно, я... подними. Ой, извини. Выходим. Мы знаем, что это он. Так. О! Закройте. Покажи мне. Можно мне эту цепочку? Так, все, я забираю ее. Так, Пигела, Пигела, дай подарочек усыпляющий. Пигела, ус... не открывайте! Пигела, усыпляющий подарочек, пожалуйста. Иди отсюда, иди отсюда. В любом случае, я тебя телепортирую, поэтому как бы... Так, Пигела, я сейчас сделаю вояж на ти. Ну, к тебе. Так, уходи давай. Сматывайся, сматывайся, сматывайся отсюда. Ой, Пигела! Если сейчас не уйдешь, Пигела здесь будет. Да что тебе надо от меня? Я обычный человек. Да? Ну, давай я тебя усыплю и обшарю тебя. Пигела! У тебя подарочек есть, да, усыпляющий? Ну давай, давай, подари, подари, подари. Стой. На. Ну все, сейчас он уснет, буквально 10 секунд и он уснет. Там 9, десять, девять, семь, наверное уже пять, четыре, три, две, одна. Так, так, В реке нашел цепочку эту. <связываю> ты нашел. да ты наш герой. Спасибо, что ты нашел ее. Да, только тебя бражник убьет. Ладно, мы пошли, ребят, все уходим. Я Можно мне талисман Все, откройте теперь меня. Открываем. Нет? Ты опасный Все, теперь сматывайся! Уже потерял два талисмана. Вот балбес. Один кролика, один кролика, другой Привет, Трикс. Трикс Мне написано Трикс активирован. Мне написано Трикс активировано. Где Трикс активировано? Это копия. Так, найдите его. Где он? Он не мог далеко убежать. Я обыскаю весь этот город. Обыщи весь город. А, а я же знаю. Мы сейчас используем вояж. Прекрасная идея. То... Я... Раз я он находится в... Городе, в... Я... Раз я он... Нах... В Найди Ой-ой-ой. Давай, вот, Ой, обшарповый. Снова да э, обшару и ты снова положил там тысячу уйди, своих. Нет, уйди, просто уйди. сиди здесь. Нам так будет спокойнее. Пошел, подойди ближе. Да, конечно. Отдай нам ее. Ну ты же понимаешь. Ну, кого? Что я отдал так. Ага. Фейковый талисман. Ну, мы, наверное, еще, Подарочек, может, я обошел весь город. Я видел, я видел трикс. Я за секунду могу дойти до России, да? Вообще до любого города, понимаешь? я просто могу подарочек Откройте меня, мне скучно. На вот сиди здесь. Ну вот, Калиша, бы тут забыл. я не буду, что вам говорить. когда я знаю, что я не злодей. Ну, был за мной грешок. Я да, да, да. еще всю жизнь не будете это да, вспоминать. Да. Представь. Ага. Сейчас я буду цитировать законы, которые ты нарушил. Точнее, не буду. Закон 56 миллионов. 60 миллионов ты лет. Ж... Ты был за злодеев. Все. Это самое главное да. правило, которое ты нарушил. Все. Ты, это... забрал... ты участвуешь в э, забирании талисманов. Значит, все. Значит, кто ты? Ты сидишь пожизненно. Все. Ты индюк. Всё, а может давай Можно? договоримся ты даешь мне бра э, талисман а я тебя выпускаю отсюда либо тут сидишь вечно я тебе уже отдал. Ой, давай... а я тебе нет. нет чё чешешь тут я чё тупой по-твоему давай Есть. ты гонись да, да, дела я подарочек свой дай мне по а, сделай шо? подарок, чтобы а э, шо? он шо? говорил, шо? чтобы он говорил правду, правду. Ой, ну -ка, влек, давай сюда подойди, иди ка так. сюда, и я тебя притяну, чтобы он говорил только правду. Ой, ну ты Ой, потом да приди. Я ща еще... а что это плюсь? плюс? Вояжем же можно, точно Стой, стой. Ой, Такой же тут нудный, но мне я... пени-баба. Ой, господи. Это не пени-баба, это пени-баба. Научись... Научись правильно называть людей. Да вот одну один бугаковый слой пени. И а, чё? <с percentage> и получишь настоящее приложение. Настоящее приложение, то что у тебя нет мозгов, правильно я так понимаю? Да. <свх Right> Уверен? <свист> И я... И, а, к логопеду сходи. <свист> У него нет образования. У него нет образования, ему срочно сходить к логопеду. <свист> Слышишь, ты <свист> за углом посышь, <свист> понял? <свист> <свист> понял, Ой, да. <свист> <пошли>. Так, <свист> все, пусть сидит здесь, никаких ему выпусканий. Все, пошлите. <свист> А я бешу да так, все, уходим. Подарок, Пусть давай, теперь давай. сидит тут 10 лет в обед. Все. А а я... э, здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй, давай, я вот здравствуй. Там, здравствуй, здравствуй. Это те, кто, да, правда? Ой, я знаете... Сюда, нет, это. Значит, нет. про него забудем вообще, Просто у... он... все ух... алло, уходите он... оттуда и все, пошите просто чилить. А он пусть там ну, сидит. Меня, но мне здесь. Так, все, отключаем его от, отключаем его от э, голосового канала этого. Так, сейчас я отключу его, все пусть он там закроется. Будет тарать, мы его рот прикроем все я теперь посмотрю надо еще посадить вот этого он очень странный он за мной следил в прошлый раз вот этот кто тут живет макс вот максим тут за мной следил на днях поэтому мне не нравится это мне кажется он что тоже что-то замешано в чем-то а темницы Тут, Амарь, я даже тут слышал. Темницы. Темницы, что сейчас снимаю. ты разорался? В какой-то там темнице сидишь? Слышь? Сижу за решеткой в темнице, сырой. Да, все верно. Где сыра? Воняет ещё! еще. Отпусти меня. Знаешь, где сыра? Я б тебе не, сказал, но не буду. Да, скажи. К логопеду запишись. Так, да, кто у нас там логопед? Дракон, я дракон, дракон подойди-ка сюда. Э, возьми с собой стул, пожалуйста, и проведи с ним логопед... логопедический, да, логопедический процесс. С Мама, его речью, пожалуйста, его а, языком. Блин, нет, сделай, из не него, не... сделай из него настоящую принцессу. Ой, только... Отправь Чтобы его. Он говорил... Чтобы он говорил то, что он у мамы принцессы, а принцессы в армии не служат? Да. Знакомые... Приветствую вас. Я ваш логопед на сегодняшний день. Так, все. Так, суперкод. Сегодня, учить... Сегодня, чтобы... Сегодня, гав... Сегодня мы будем учить. Сегодня мы будем учить рефлекс. Сегодня мы будем учить рефлекс. Сегодня мы будем учить рефлекс. Учить... Как... Когда ты будешь... за мной, все, мной. Л л л л Я Я Здравствуй, что л л ты делаешь здесь? А, слышу. А, а, а, а, я... а, я... а, это логовый мистер Бага, но я знаю пароль, поэтому хожу к нему. Он там с мастером фон занят. Он сказал попозже зайти. Ты не впервые появляешься после того, как уходит мистер Баг. Слышь? Может, ты просто фанат? Сам фанат. Я никакой не фанат. и не В логове мистера Бага. Потому что это мое логово, а не его. А ему негде... А там живет мастер-фу. А он мой дедушка. Все. А он приходит к мастеру-фу. Потому что он мастер-фу... Понятно. Неважно, кто он. Все. Хорошего дня. Ладно. Так, надо сходить к этому. Я не слышу, что сказали то, что этого посадили. Надо сходить к этому балбесу. Так, его посадили. Так, привет, так, ты. Эй, привет. Повторяй за мной. Тишина. За мной. Тишина. Привет, дракон. Что ты тут делаешь? О, привет. Я, я провожу с ним воспитание. Тихо. Тихо. Отойди, пожалуйста. Нет, не надо. Как у тебя... стой, а я провожу стой. с ним воспитательную работу. Как ты э, что, что ты тут делаешь? Он должен сказать Ой. меня забрал он... долбанный пегобак. Он, он должен повторить за мной. Почему долбанный? Вдруг он хороший пегобак? А принцесса в армии не служит. Повторяй за мной, это очень Долго. просто. Ладно, да? давай, дракон, ты его мучить не будешь, а мы его отправим в колу. У него образования нет. Я пробил по базе. Не... У него нет вообще никакого образования. А в школу святого Димы отправим Давай. для капризных дебилов. Нет. Ой, для капризных от... мальчиков. Нет, нет, нет, нет. Отправим его в школу святого Дима. Я святого, святого... Димы или Пейте Сафронова. Попрошу Калку. Святого Антонио, точно. Я могу ему помочь. В школу святого Димы отправим. Все. У нас есть. Так, готовьте там билеты, купите все такое. Я сам там учился, Да, там кошмарно, поэтому все. Да, там кошмарно, не советую. Я перешел сразу в другую школу. Да, Ай, палпес. Да, лучше это там все нормально. Пусть он сидит, пусть э, надо его отправить в школу святого Димы. Он там с ним разберется. Нет, лучше школу святого Антонио. Там хуже. Э, да. Ну да, он как. Э, у него как раз есть сын, э, Антонио сын фермера, как раз. Он там все исправит. Надо отправить точно. Все, покупайте сколько, там билеты. Так, а я пойду Всё, вот я домой. На видео пойду вытащить. Так, вот так, вот так, вот так. Все, пойду телевизор смотреть. Телевизор. Всё, всё так, сюда Отлично. и посмотрим, что там.